Здравствуйте! С вами инструмент-центр. Сегодня у нас в видеобзоре набор Kingroy 0.39 да на 39 предметов. Kingroy тайваньский бренд. Сейчас раньше в 80-х годах если почитать историю, он выпускался в Германии. Даже это сейчас указывается на упаковке. Джомани STD. Вот здесь уже указывается Made Taiwan. Инструмент профессиональный. Материал изготовления хромованадивая сталь. Что еще из информации указывает производитель гарантию 1 год. Маркировка CRV v i сталь. 72 зуба трещотки. Сейчас наборы новые. Раньше они были на 24 зуба. С черной рукояткой. Сейчас видите, рукоятка черно-синего цвета. Трещотки новые на 72 зуба идут. Так, что еще из важной информации на упаковке? Ну, в принципе, все. Ну, комплектация указывается также. Такая прокладка ложится между двух крышек при закрывании набора. Так, трещотка 72 зуба. Трещотка разборная. Есть реверс справа-влево приключения быстрый сброс фиксации головки. Рукоятка комбинированная, черные вставки резина и синий пластик. Надпись на трещотке «Кенгрой» на самой рукоятке. И также «Кенгрой» маркировка CRV на металле указывается. Длина трещотки 150 мм. Отверточная рукоятка, длина 150 мм также маркировка кенгрой, рукоятки и ЦРВ, кроме надевая сталь, ручка пластик, есть присоединительный квадрат, сюда вы можете ставить или трещотку, или Т-образный вороток. Данная рукоятка в наборе может применяться или головки одевать, сюда для трудонаступных мест, подлезть там трещоткой не залезешь, или одеваете переходник, и есть в наборе комплект бит. Дальше я покажу. И получаете отверт. Далее. Т-образный вороток. Длина 110 мм. Также используется или головки, или битодержатель. Сюда можно надеть. Длинитель также. 2. Два удлинителя идет в комплекте. Это на 50 и на миллиметров. мм. Битодержатель уже показывал. Вот он. И комплект бит. Биты идут в пластиковом холдере. Но здесь только типа один типа размера. Это биты торкс. Общее количество 10 штук. То есть если им нужны крестовые. Шестигранные биты, шлицевые, то это нужно будет купить отдельно еще набор. Головки длинные. Общее количество в наборе 8 штук. Размеры 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 это самая большая. Головка длинная, под квадрат 1,4. Да, забыл сказать, набор под квадрат 1,4 гюлитра. И э, головки короткие общее количество 13 штук. Размеры 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 самая большая. Вы видите, особенно с Кингрой э, синяя полоска с надписью Кингрой, хром, она делается Такие полоски еще встречаются на наборах Кингтони. И вот на наборах Кингрой также она присутствует. Профиль наборе шестигранный. И у нас кардан для труднодоступных мест. Сотелепрещетку, кардан, удлинитель. И можно работать, крутить в место. месте. Кейс пластиковый. Состоит из двух частей. Посредине пластиковая зависа. Запирание на металлическую защелку с логотипом «Кенгрот». Наверное, защелка у нас съемная, да, ее можно снять. Габариты кейса. Одину. Габариты кейса у нас ширина 29 сантиметров. Длина 19,5. Высота кейса 6 см и вес 1370 грамм. На верхней крышке логотип Kingroi оранжевого цвета Professional Tools Germany STD. Такой вот небольшой набор или дополнительный набор, для уже, если у вас есть основной, такой вот небольшой наборчик инструментов. За подписку на канал, за комментарий к видео, при заказе этого набора вы получаете дополнительную скидку от нашего магазина. Спасибо за просмотр!